И всем здорова, с вами Кирюха, сегодня я снимаю видео, чтобы за, ну, получить один ивентик, очень крутой, это как получить вот такую вот хрень. Нажимаем мы в и заходим сюда, ну короче, если у вас есть постойка готовая, которая летающая, то вы можете это сделать и надо взять еще с собой вот такую вот пушечку, она обязательна. Так. И ракеты. А, ракеты не ставят, сожаль. да да я знаю, как это это Это это с помощью вот такой такой вот. а с помощью да джет Джетпака, точно Джетпак. Блин, он тоже не спавнится. А, я знаю, как это сделать. Глядите, нажимаем его не делать пока что, а потом вот так по быстрому опа, а потом уже делать. Гениально, гениально. Вот и все. Так, получается вот эта игрушка. Вот так она выглядит. Куда игрушка? О, сейчас буду ее проходить для этого нам нужна пушечка а пушечка конечно же у нас вот здесь и ставим ее куда-нибудь не сюда только надо сначала поставить вот это вот так и надо поставить пушку Сначала надо поставить вот так, отсоединить и поставить пушку, чтобы сделать так, чтобы я сделал собак. И надо теперь начать и получится так, что буду летать. По идее, да. но чуть-чуть подлетает хорошо Так, делаем то же самое. Спавним его вот так вот берем. И теперь начать. Ну, логично. Ну, это логично. Теперь это вот так. И ставим квестик. Квостик у нас уже рабочий. Уже работает. И спавним домик. Вот такой. Все. Для ивента все готово. Ну, по крайней мере, надо показать нормальный ивент, который я знаю больше всего. Только нам надо, надо только убрать то. Сейчас только уберу квест. А то из-за него я не смогу ничего сделать. Все, теперь я могу. И надо, короче, глядеть. Надо доехать. Ну, долететь. Вон до, то, до той розовой команды. И получить от этой ивент. Вот. Сейчас я все покажу. Короче, подлетаете к, так, ну, к розовой команде. И там будет рычажок. Ну, сейчас все покажу. Сейчас все будет. А, понятно, тут просто какой-то чувак выполняет квест, поэтому я не могу проехать. Вот теперь я могу, короче, видите, летите, ну вот вот ну либо переходите за эту команду, и вам надо туда попасть. Потом, ну, сейчас я покажу вам. итак вот, короче, я приеду. При, при, прилетел, вам надо дожать вот на вот этот рычажок, вот здесь вот, и нажимаете на него, и у вас открывается вот это вот, вот это вот красивая хариновина. И когда вы подойдете к ней, вы получите 25 шариков и одна, один вот такой сундук. Вот. Следующий винт сейчас покажу. Итак, короче, вот, вы должны быть вот так вот стоять. И надо в любую из вот этих хреней стрельнуть вон туда. Как, чтоб она открылась. Потом надо вам спуститься как-то. Но ну, это любым способом, как хотите. Вот я выморс вот таким способом. Потом вы спускаетесь вниз вот сюда. И вот тут этот ивент. Вот и все и как бы ваш ивент готов. Вот он стоит. Прекрасный ивентик тут. Красота ему тут. Хорошо. <связать> вот этот ивент самый изи. Поэтому, если вы не знали, вы можете и просто кораблем как-нибудь попасть <связать> с помощью гарпуна и стрельнуть сюда, но потом как-то вам надо залезть. Но все равно ивент, ну, такой себе, но хотя бы он где-то заныкан из этих домиков. Это тоже классно. Ну, все, с вами был Кирик, все, покрасим. Все.